Снова вас приветствую, уважаемые коллеги на канале Варенборд Point. Сегодня мы продолжим знакомство с платформой Varinboard и я предлагаю открыть следующий раздел в процессе его освоения и использования. Это будут способы взаимодействия с системой. А на сегодняшнем видеоуроке я познакомлю вас со способом получения уведомлений от событий Появление которых требует этого. Ну, например, отключение основного питания и переход на резервное. Срабатывание датчика протечки воды. Превышение порогового значения показателя температуры, влажности. Появление, например, движения в зоне контроля. Ну и тому подобные вещи. На мой взгляд, наиболее удобным средством для получения уведомлений представляется отправка сообщений в канал Telegram. И именно этот способ мы с вами рассмотрим подробнее сегодня. Давайте приступим. Итак, первым делом нам необходимо создать нового бота, который будет отправлять сообщение при наступлении определенного события в контроллере. Для этого воспользуемся таким инструментом, как BotFather. В составе Telegram в поисковой строке набираем BotFather. И видим, что он на первом месте появился. Для того, чтобы начать работу с ним, нажимаем старт и видим все команды, которые доступны для того, чтобы можно было использовать его э, в своей работе. Нам нужна та команда, которая создает create new bot э, можно либо нажать э, вот эту э, ссылку, либо прямо вбить через Flash new bot э, в строке сообщений. Нажимаем команда отправилась и э, ждет теперь э, ввода имени оно должно быть любым, которое вам нравится для отображения в моем случае, например, это будет две дефиса vb и снова два дефиса следующим шагом бот просит, чтобы мы ввели юзернейм для него, оно должно быть уникальным и если уже кто-то воспользовался тем, что вы предполагаете ввести, то бот отклонит это поэтому придумайте какое-то то которое будет достаточно нераспространенным я попробую ввести имя WB нижнее подчеркивание 01 notification Так, первая попытка моя не увенчалась успехом по той простой причине, что я забыл о необходимости в конце юзернейма делать окончание бот. Исправляем эту ошибку, копируем то, что я ввел ранее и добавляем окончание бот, который как раз попросил нам ботфазер. Запускаем. Вот. И в результате э, вывода вот такого сообщения мы видим, что наш бот под наименованием WB01 NotificationBot успешно зарегистрирован и получил э, регистрационный токен. Вот он, который мы будем использовать в дальнейшем для того, чтобы э, уже в контроллере э, использовать э, наш бот для отправки сообщений. Вторым шагом нам необходимо создать э, чат, в который созданный на первом шаге бот будет нам направлять уведомления при наступлении того или иного события на контроллере. А для этого входим в личное меню и нажимаем New Channel. Также его обзываем произвольным именем, например, my Даем ему статус частного канала, видим ссылку по которой можно будет приглашать э, тех кто э, хочет участвовать в нем и видеть сообщения, сохраняем, пока пропускаем этот шаг и видим что канал создан. На третьем шаге мы должны добавить в созданный канал нашего бота, который мы сделали в самом начале. Для этого опять переходим в Botfather и нажимаем на ссылку, которая была нам передана для того, чтобы уведомить, что мы создали бота. Нажимаем внизу на кнопку старт. запускаем нашего бота и отправим ему тестовое сообщение ну, простейшее это слово тест давайте вернемся к нашему созданному каналу для этого в поисковой строке его выбираем My Notification вот он в самом начале появился смотрим его свойства Manage Channels Здесь я указан как администратор. Так. Subscribers. Добавляем юзеров. И добавляем нашего бота через поиск. Так, я удалю от него права кроме отправки сообщений. Сохраняем. Для удобства работы у меня создана э, в Telegram Messenger папочка Notifications. Там у меня уже добавился BootFazer. И я сейчас туда добавлю тогда еще э, наш чат, куда поступают сообщения. My и а, того бота, которого мы создали на первом шаге Вот они у нас появились в списке Для того, чтобы наш контроллер мог отправлять а, с помощью бота сообщения, токен бота мы получили а вот куда отправлять, мы пока еще не знаем. Нам нужно узнать э, э, идентификационный номер э, нашего чата, который мы будем использовать для получения этих сообщений. Для этого переходим в браузер и в поисковой строке, в адресной строке, набираем э, команду APTelegram Get Updates. И вместо вот этого значения токен, после префикса bot, нам необходимо подставить э, тот токен, который мы получили в Телеграме для нашего бота. Возвращаемся к ботфазеру и видим, что в сообщении вот этот вот токен как раз и содержится. Копируем его полностью. вставляем именно место токена сохраняя префикс BOT отправляем его так видим что сообщение пришло но не пришло нам сообщение о идентификационном номере снова переходим в наш канал Пишем там тестовое сообщение, например, слово тест. Отправляем его в канал и повторяем запрос GetUpdates. В результате мы получили обновленное сообщение в виде JSON массива, в котором напротив, слова, напротив опции ID стоит как раз номер канала который необходимо будет использовать для того чтобы заполнять э, команду из варенбор для отправки ботом сообщений замечательно теперь у нас оба этих идентификатора есть и мы переходим э, к формированию скрипта который будет отправлять нам команды при наступлении событий наступление событий я определил как включение переключение вот этих клавиш в интерфейсе и при переключении их будут соответствующие уведомления отправляться в telegram messenger заходим в раздел скрипты Здесь есть скрипт, который отвечает за создание уведомления. Я его приведу в качестве примера и дам ссылку на него. И, как видите, здесь есть ID канала, куда будет отправляться наше сообщение от бота. И место для того, чтобы разместить идентификатор бота. Ну и сама команда send message. Скопируем сначала ID бота. Подставляем его, опять же, после, слова, после префикса бот до слыша. и вместо ID подставляем сюда значение ID канала так. ID канала находится у нас как раз вот в этом месте сохраняем в основном мы справились так и переходим э, в, во вспомогательный скрипт э, я назвал чек который как раз создает э, команды на основании нажатия обработки нажатий клавиш переключателей входов выходов он обрабатывает A1 out, 2 out, 3 out и A4 out. И на основании этих событий вызывается функция sendMessage, которая является общедоступной и формирует соответствующий вывод. Давайте проверим переходим опять в Devices ищем наши клавиши появилось э, уведомление в Debug окне и в э, Chatting My Notifications также появилось сообщение что произошло событие и в Telegram бот отправил об этом уведомление нажимаем второе бот подставляет значение из ячейки которая была назначена на эту клавишу и соответствующее уведомление сформирует при отключении свечов присылается уведомление Вот таким образом несложно сделать сам процесс отправки, уведомления его получения. Есть еще способы для их обработки, но в данном уроке я пока не рассматриваю обратную связь. Что еще мог бы добавить? Это то, что я указал в этом уроке самый простой способ создания уведомлений на контроллере. Кроме того, можно, конечно же, взять и готовые скрипты среди разработки Python, установить сам Python, установить сервисы, которые будут позволять принимать события и сформировать соответствующие уведомления. Но это более сложный путь, тогда как проще просто взять и написать скрипт и вызвать его из соответствующих разделов программы. Кроме отправки уведомлений в канал Telegram, в некоторых случаях я еще использую отправку уведомлений на электронную почту. В принципе, этот способ достаточно подробно описан в Вики на сайте контроллера Варенборд. Но если это необходимо проиллюстрировать видеоуроком пишите пожалуйста это в комментариях и я создам небольшой коротенький урок, который позволит проиллюстрировать и этот процесс. А на этом пока все. Пока!